Здравствуйте, мы приехали на мойку самообслуживания, которая была запущена нами примерно год назад Она находится в городе Москве, проектируемый проект 134 Это четырехпостовая мойка, три поста плюс один пост для грузовых автомобилей Мы зайдем в техническую комнату и посмотрим, как выглядит оборудование А также вы узнаете, что нужно для того, чтобы открыть мойку самообслуживания Хотел бы рассказать про оборудование. Это уже светодиодный экран. Здесь у нас установлен эквайринг для приема оплат банковскими картами. Также здесь есть монетник и купюрник. Сенсорные кнопки, как обычно, как мы делали. Чуть сам терминал, чуть уже больше, чем тот, то, что вы видели до этого на наших видео. Вот э, пистолет st 2300 вращающийся механизмом копье из нержавейки э, плюс форсунка Лехлер и форсунка держателя. А здесь также э, пистолет ST230 вращающийся механизм и пенная насадка. Этому оборудованию уже год. Это асматическая система на 500 литров, резервуар, который был спаян нами на месте, и оборудование на 4 поста. Чтобы открыть мойку, естественно, в первую очередь нужно подобрать правильное место. Как вы можете увидеть, здесь очень хороший поток машин. Мойка находится на первой линии от дороги. Здесь есть полностью все коммуникации, которые нужны для мойки самообслуживания. Это канализация, вода, электричество. Единственное, так как регион очень холодный, это Москва, здесь не было газа. И вместо этого хозяин данного объекта решил установить пилетный котел. Сюда засыпаются пилеты. Так как здесь 4 поста СТО, плюс 4 поста мойки самообслуживания, теплый пол, горячая вода уходит где-то полторы тысячи рублей в сутки на пилеты. Также вы можете установить дизельный котел, вы можете поставить газгольдер. Но единственное, если вы ставите газгольдер, это нужно заранее брать разрешение в соответствующих структурах. Следующий шаг – это выезд уже наших специалистов. Мы занимаемся полностью постройкой мойки с нуля. Вы предоставляете нам голую землю, и дальше уже мы делаем полностью все работы. Мы делаем проект на эти мойки, мы делаем полностью все бетонные земляные работы, э, постройка металлокаркаса, установка оборудования. Короче, у нас есть много фишек, которые мы с вами готовы поделиться, чтобы раскрутить вашу мойку, чтобы вот такие вот очереди у вас были круглогодично, круглосуточно. В месяц мойка самообслуживания в Москве приносит, если, к примеру, вот такая же четырехпостовая мойка, она приносит от 600 тысяч рублей чистыми. Есть объекты, которые, например, я знаю лично, это шестипостовая мойка, которая в месяц приносит полтора миллиона рублей чистой прибыли. Сколько примерно будет стоить постройка? Если это открытая мойка, как в данном случае, то постройка такого одного поста обходится 450 тысяч рублей. Туда входит уже бетонирование, приямки, металлокарказы. Сейчас без оборудования. Оборудование обойдется вам от 270 тысяч рублей на один пост. Это вместе с монтажом. В среднем по Москве, Московской области такая четырехпостовая мойка с постройкой вместе с установкой оборудования обойдется 4,5-5 миллионов рублей. Если вы хотите вообще запустить какой-то бизнес, то мойка самообслуживания это самый лучший бизнес на сегодняшний день в России. Через год вы уже окупите все свои вложения. Это э, стабильный, пассивный доход. Например, владелец данной мойки, он находится сейчас где-то дома или где-то отдыхает или вообще занимается каким-то своим другим бизнесом здесь работает два человека которые обслуживают полностью всю эту мойку спасибо за то что вы вообще следите за нами спасибо всем кто задает вопросы всегда готов вам ответить всегда готов выехать на любой объект подсказать рассказать вам как это все работает всегда рады вам помочь